Сделай город комфортнее! Прими участие в голосовании общественных пространств. С 26 апреля по 30 мая заходи на портал 86.городсреда.ру и проголосуй за лучший дизайн-проект сквера железнодорожников в 10 микрорайоне города Нижневартовска. Помогут проголосовать волонтеры. Они ждут вас в МФЦ и торговом центре «Европа Сити». Узнать их можно по форме на одежде и планшетам. Участвуй в развитии своего города.